Вчера тебя качали, сегодня же распнут, Все будет, как вначале, мои часы не лгут. Все, кто меня позвали, со мной не пировали. Готовься, в этой стае живыми не живут. Сегодня все вокруг говорят о любви. Однако кто им друг? оглянись, посмотри. Лукавый рубецук, на котором сидит. Как только нету рук. Этот дух инвалид Его только пожалеть бы На распятых руках согреть бы Не внушает мне больше страх Узурпатор Не мой Аллах Шу -шу -шу -шу -шу -шу -шу За тысячи лет Ни побед, ни сушей И думаешь, отвел души. душу Историчка. Взгляни ты сделал сильных только лучше. Я благодарен за все, чем пользовал тебя создатель. Когда был ранен и сам бывал для других, я был мать-спасатель. Был мать спасатель Пойми мы точно проиграем, если ты включишь одиночку. Без мультиплеера гомаем. Окей, госсохраненной точки. Наша брань разрывает путы из стали Сороса соросов взорвали те, кто не спали Всем звеном подъем восстань спя и пока не задолбали Мы живем втроем Бинарный код не согласовали Голову кайлом Так будет по кончине века Свято-русский дом или еврейская аптека Иисус Христом И шовинизма нет, это не дискотека Иисус Христом не спрашивай. Сходи в библиотеку. Каждому свой крест. Ими не мерится. Меры здесь нет. Даже не верится. Быть или нет, пусть каждый делится. Не нов ответ. Всегда надеется. Солнце не выглянет во конце. Нету. Не ищи ее по белу свету. Вон цель. Ждет от рождения твоего подлета. Бей тех, кто перестал хвалить свое болото. Как же? Где моя птица? Мне летать охота. Вот же. Вид гнезда на ушах у бегемота. Ну же. У нас есть все достать, чего похуже. В луже восходит солнце, и никто не нужен. Лукавство избитых фраз. Тебя надмевает прелесть. останется ты между нас. Солидность, не лицемерие. Три года и выйдешь в свет. Три года покончим с этим. Сними и верни обед. Надень, покушусь под этим. Кому нужны эти строчки карандашом? Когда смешны все, чьи мысли не в капюшон. Пришел к войны, не нашел я свой отчий дом. И где мне жить? Небеса со стеклянным дном. накамысле нашу зиму.